Всем привет, с вами канал Ресурсы Факт, мы снова на сервисе URC. с нами Юрик, салам, Барян, привет! Так, Юрик, что у нас сегодня за тачкой будет на рихтовке, сегодня на марафете? у нас на покраске и на марафете Mitsubishi Outlander, ну это мы, наверное, показывать не будем, а покажем, люди заказали обешумку. Так, что там у нас по обешумке, что люди заказали и какая сейчас... У нас стоит а, безшумочная заводская. Открываем машину, мы ее уже подразобрали, но ну, заводская безшумка, ты можешь это все видеть, как тут все происходит на самом деле. То есть тут ее не хватает. Типичная нету. картина для многих тачек, да? Да, иди посмотри какие двери. Мне кажется, это полный отстой. Вот так мы это делаем. Ее здесь просто нет, она отсутствует. Будем обешумливать, марафитить. колоночки будет менять что-то ставить, не Оставляет заводскую музыку. Ну, я думаю, благодаря хорошей обесшумке будет звучание в разы лучше. Я Посмотрим, уверен, что это. Что это Ну это просто тут нет ничего в этой машине. Вообще это просто Японцы по не заморачиваюсь на да, эту поэтому тему. Мы решили, что нужно обешумить и сделать какой-то облин. Скажи, полностью, вот это будем обешумлять полностью, да? Двери да, и да, да. багажник и пол. И переднее сиденье, пол полностью будем обешумливать, все четыре двери, четыре крыла, блин. И я думаю, что человек созреет и на потолок. Виброизоляция и звукоизоляция, да? И шумоизоляция, да. Ну, полный комплект. Полный а комплект. какая плотность материалов? Он берет максимальную, среднюю или тонкую? Нет, берем все среднюю. Я думаю, материал будет где-то, блин, двоечка. Шумка это пятерка, это ага. да, шумка где-то будет пятерка. Ну, я думаю, закатаем, чтобы не сильно увеличивать вес автомобиля. Потому что передний привод 2 литра, она трошки слабовата. Uh -huh. Тем более, это бензинка, а бензинка, бензинка она, она чувствует вес, и если веса добавим много, да, да, расход, да. Увеличится. расход увеличится. И увеличится, и помощи она это дизелю слабее. по барабану это, да, это да, тягач да, так да, что да, низкий да, да. это снизу берет вот увеличили правда блин на 200 килограмм без ну и ему хоть бы что едет. вообще ни о чем да так что начнем да начнем с того что отдираем целлофашку вот эту тут вообще ненужную пыль сборную это у нас был местная ага. бесшумка вот, не бесшумка. Ну, это как бы от пыли, а, от пыли. понял ну да, она да, вообще да, еще нету Смотрим, что у нас тут есть из заводской обесшумки. Вот так удаляем целопашку. Посмотрим, какая же тут заводская обесшумка. Я так понимаю, заводской бесшумки ноль. Да, так что будем обесшумливать и делать так, как должно быть для комфортной езды. После того, как дверь обезжирили, наносим обешумку, Юр. Какой этап, все в деталях. Ну смотри, у нас обешумку решили, чтобы сильно не утяжелять машину, на двери решили поставить двоечку. Поэтому будем двери закатывать изнутри полностью. Виброизоляцией. Виброизоляцией. Да. Какая фирма? Фирма неизвестная Sound SoundProf. Ну, короче, неизвестная фирма. Но неизвестная контора. Да? Наносим. Как наносим? Расскажешь технологический процесс? Технологический процесс режем по размеру, так как меряем, режем по размеру. Сколько возможно засунуть, чтобы цельным листом, правильно? Ну, максимально, да, пытаемся. Ну, ты понимаешь, если цельным листом клеить, будет хрень. Ты Почему? сильно ну, ты сильно не проклеишь, надо обязательно сделать так, чтобы выгнать весь воздух. Всю фигню, ты понял? Чтобы качественно... Э было приклеено, да, и да? Да, да, да. Мы лучше, мы лучше наклеим так, как это надо. Наклеить. Ну, лучше кусками наклеить. Так, а, хотя мы взяли такую обешумку, которую греть не надо. Серьезно, есть да? такая? Да, да, ты понял. Прямо она раскатывается, смотри. В элементе вообще, блин, и Отлично. не надо ее. А обешумку абсолютно не надо нагревать строительным феном. Не надо. Нормально будет держаться, будет держаться, причем а, хорошо. А все. если дверь нарезаться, вообще ничего. ничего. Да, ничего, да, нет. Да, главное поплывет, хар... да? Нет. Зимой не отпадет. Не отпадет. Так что раскатываешь валиком. Да, да, да, да. В общем, таким макаром. дали виброизоляцию э, внутри двери и снаружи там где была пленка то есть двойная виброизоляция также задняя дверь и крышку багажника сначала первое основание металла а потом вторая скелет скажем так переходим к полу стилим виброизоляцию закатываем дальше звукоизоляцией и ставим все на место закатали вибро и шумоизоляции так он у нас выглядит постучим глухо все как надо сейчас переходим к шумоизоляции Юр, сколько у нас там толщина взяли пятерку Пятерочка, да? Думаешь, достаточно? Да? Думаю, достаточно. Карты двери обклеивать не будем. Просто клеим сюда поверх вибра. И у нас это получится просто термос. Приложили, примерили. Отрезаем сколько там надо. А укладочка уже потом. На этой тачке скоро проведем обзорчик. Так что ждите новый видосик. Вот так вот валиком закатываем, как тесто, да? Ну и все, и получилась у нас пушка. Наш отлендер готов, обешумка сделана. Под постучим. Чувствуется глухой звук. Единственное, что ручка немножечко шумит. Потолок. Теперь будет комфортно ездить и музычка будет повеселее все собрали все четко все обклеено пластик обклеивали виброизоляции музычка уже получше играет все бомба чувствуется да на камеру такой не передать меньше децибел проникать в салон и можно будет шепотом общаться музычку слушать в общем одним словом комфорт если меньше посторонних звуков в движении, значит меньше напрягается нервная система И в принципе ты больше получаешь удовольствие от вождения С вами был канал Ресурсы Факт Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Всем удачи, пока!